Мама снабжает ребеныша питательными веществами, необходимыми для его развития от состояния одноклетка до состояния я углубляюсь Хорошо. А папа зачем нужен? Да. Защит. Ребят, ну не путайте, пожалуйста, биологию с диснеевскими мультиками. Самцы в реальности действительно иногда защищают свое потомство. Иногда съедают свое потомство. Чаще всего глубоко равнодушны к своему потомству. И это является биологическим нормой. Ну Но не дай Бог, папа, вот как дикое утро, себе, да, приблизится к своему потомству. Вот папа пусть наравне с мамой и э, так далее а утки не дают в чем дело а дело в том что у, у, существует такое явление которое будет называться в биологии для нас кстати до очень характерная называется половой диморфизм это резкое отличие самцов отца представим себе что у нас есть половое размножение вот у вас есть осуль А осуль Б для того, чтобы у них возникли дети им встретиться надо? Да. надо, как будем обеспечивать факт встречи? Ведь они живут там не на одной территории. Ну, можно в все это Задачка встретиться для размножения. Как будем решать это задачу? Ну, у вас была рука только здесь. Давайте, да? Но... звуками отлично. Громко оружие. Еще как можно привлекать? Забухи. Забухи, воняю. Еще. А, миграции на в Лидоге, например. Ну, в одном месте. Классно, мое в одном месте. Вот, с вашей точки зрения, места гнездовья в наследственной программе оговаривают с точностью до метра или с точностью до сотен километров. Ну хорошо, моя барышня в 50 километрах от меня. Ура, давайте размножаться. Вот идейка взять и поорать, и повонять, хорошая идея. Послать сигналы в окружающую среду, я здесь. Еще что можно делать? Можно, да. можно разрешить самкам во время размножения летать, где они хотят. То есть и на чужие территории. Какие еще сигналы могут быть, кроме запаховых? Да. Ярка окраска, конечно, боевой вампум, как на дискотеке, на как следует. Зачем? Чтобы издали было видно. Но еще и дробиться как следует, как опять же на той же самой дискотеке. Теперь внимание, самый сложный вопрос, сложнее всего городскому подростку делу объяснить. А вот эти сигналы, которые на самом деле необходимы для обеспечения встречи. Их воспринимают только партнер или не только партнер? Не только. А кто еще? Хищники. Хищники в первую очередь. Так что система сигнальных признаков, она необходима, чтобы размножиться, без этого нельзя. Но является, обеспечивает ли она безопасность существования данного индивида? Нет. Нет. Нет. Многократно повышает и риск. Поэтому обычно в живой природе как? Вот у нас есть вакуум. Есть самцы и есть самки. Скажите, пожалуйста, кто из них может создать больше половых клеток? Самцы. А почему? По какой причине количество половых клеток у самцов тысячи раз всегда больше, чем количество половых клеток, которые создает самка? Это у любого вида обязательно. Хорошо? Потому что самке нужно будет еще детеныша вынашивать или. А, ага. да скажите, тащить, пожалуйста, Тереска, как, как вынашивают своего детеныша? Нет. Еще раз говорю, вы путаете наставить. диснеевские мультфильмы с тем, как устроена жизнь. Самки вовсе не обязательно вынашивать детеныша. Да, да прошу что что у него Да и Господи, мы же точно обсуждали этот вопрос. Вот интересно, как не замыкаются информационные блоки в головах. Да почему так? Ведь причина, которая касается не только человека, а абсолютно всех, начиная с первых многоклеточных Да, классно. Один сперматозоид, одну инциклетку. Почему при этом сперматозоидов в тысячи раз больше, чем яйцеклетка? А почему? нас ну, смотрите, есть такой одноклеточный Вы, кстати, проходили по школьной биологии, называется хламит -монат». У хламит монах есть деление на два пола. Вот это у нас самцы, вот это самки. Скажите, они чем-нибудь отличаются друг от друга? А совершенно ничем. Абсолютно одинаково. Взяли, слились, образовали удвоенную клетку, называется зиботы которая ушла в зимующую форму и дальше обеспечит рождение следующего поколения. Вот там половые клетки, которые ничем не отличаются друг от друга. А многоклеточная так нему. Селевка в Как и где она вынашивает? Хорошо, самка кузнечика, где вынашивает? муха, самка таракана. Где они все вынашивают да нигде они отложили яйца в окружающую среду, вы уползли. Прошу. Санка развитие Как она обеспечивает? Классно. Скажите, пожалуйста, откуда самка берет те самые вещества для создания... Откуда она их берет? Из самой себя. Да. Из собственного организма. Поэтому, если мы сравним массу сперматозоида, который только носит информацию, и массу яйцеклетки, которая запас строим материала для того, чтобы тело детеныша строить, то окажется, что из одной яйцеклетки, вот, взяв вот эту массу, можно понастроить сотни тысяч сперматозоидов. Почему? Потому что сюда запас надо вещества вложить. Из этого запаса тело строится будет. Не вынашивать его будет. Да? а просто сложит клетку и получим не вот такую подвижную клетку, а вот такую клетку, да? у которой на самом деле активен то вот этот малюсенький кусочек цитоплазмы, а вот это все остальное, а все остальное это запас стройматериала, из которого тело детенышей строить будет. Ну и скажите, пожалуйста, если мы такой клетке дадим жгутики в качестве этого движения, она далеко уплывет? Нет, нет. Да не очень далеко уплывет. У нее соотношение массы поверхности тела таково, что в лучшем случае она передвинется на несколько миллиметров. Вопрос, как будем встречаться с партнером с сперматозоидом? Партнер. Партнер. А партнер должен не просто уметь двигаться, а отлично уметь двигаться. Для этого партнер должен сбросить всю лишнюю массу, чтобы ничего не мешалось. Оставить только ядро, энергоаппарат и жгутик. Все. Никаких других деталей нет. Это боевой корабль, по сути дела. Вот его бензобак, вот его двигатель, вот то, что он несет, генетическая информация. Так, у него есть своя система рада, ориентированная позволяющая найти яйцеплетку, обеспечивающая слияние гидростерматоза с Вот и ребята. Зачем мы об этом с вами заговорили? Это очень важно для понимания, настоящего понимания, того, что происходило с приматом. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть две разные популяции животных. В одной популяции, у нас популяция 1, популяция 2. Так, в обоих произошли катастрофы. Популяция 1, на 100 самцов осталась одна самка. В популяции 2, на 100 самок остался один самец. Ну, чудовищно какие-то события произошли. Скажите, пожалуйста, какие эволюционные перспективы у популяции 1 и популяции 2? То есть пройдет 2-3 поколения. Что будет с популяцией 1 и с популяцией 2? И почему? Так, ну кто-нибудь новенький, прошу вас. 100 бат хорошо заботится о своих детях, поэтому выживают все. Хорошо. Уже А главное, в каком количестве? Числовое соотношение при производстве половых плек. На каждую клетку. у самки. сколько сперматозоидов в самца происходит? 100 тысяч. Поэтому сколько родится в первой популяции детенышей в этом поколении? А ровно столько, сколько может родить одна самка? Это понятно? Больше детенышей взяться не будет. Вопрос во второй популяции. Сколько родится детенышей в этом поколении? Столько, сколько? сколько, сколько может родить стол самок? Потому что одного мужичка на 100 барышень хватит, еще за глаза хватит. Они абсолютно все будут рожать ровно столько, сколько смогут. Отсюда очень важный вывод. Скажите, в ходе эволюции, каким полом можно рисковать, а каким полом нельзя рисковать, это эволюционно очень опасно. Прошу. Для млекопитающих это в принципе невозможно. Все идеи со сменой пола людьми люди не меняют пол. Они разрушают пол. Сломать пол возможно. А вот построить новый пол нельзя ни при, ком, ни при каком обстоятельстве. Потому что для этого вам придется менять ядра во всех предках вашего тела. Извиняйте, это за просто фантаст. В результате самками рисковать нельзя. Почему? потому что слишком мало клеток они производят, и их клетки очень дорогие. Санцами рисковать можно. Почему? Потому что небольшое количество самцов все равно будет достаточно для удовлетворения большого числа самцов. Возвращаемся к вопросу обеспечения размножения. Помните, мы говорили, что привлекать нужно для того, чтобы обеспечить встречу. И мы сказали, что привлечение ⁇ это штука очень опасная. Потому что привлекают в том числе и хищников. Скажите, пожалуйста, в подавляющем большинстве случаев сигнальными признаками будут обладать самцы или сам? Самцы. Санцы. Конечно, самцы. И не рисковать нужно. А у барышни будет Какие, какая система признаков? Они будут максимально адаптировать на собираться, когда еще. А это называется маскировочные признаки. А да. это понятно? И достаточно глуповато говорить, что вот надо же какой франк паблин. Вот он так, а баба, его самочка, она такая скромненькая, бедная, да не бедная она, она в безопасности находится. А ее мужик, а ее мужик находится в состоянии постоянного риска, что его съедят. Потому что именно он обеспечивает как встречи. Так что сигнальность – это на самом деле очень горький, очень тяжелый крест, который один из полов берет на себя. Как правило, это мужство. Вот такие настоящие, не деснеевские, а настоящие отношения между живыми существами, которые складываются, одним, ну как сказать, начали они складываться примерно четверть миллиарда лет назад. Не миллионы, обратите внимание, миллиарды. В результате биологические программы этого типа отношений, их палки сломать нельзя. Они просто в основе организации жизни. И вот если хотя бы немножко не понимать эту основу, позаниматься верхним условием какими-то по-настоящему сложными делами, ну, оказывается, не очень простым Извините меня за такое длинное отступление, но оно оказалось мне совершенно необходимым.